Здравствуйте, я Александр Соколовский, основатель группы компании Тексельконтакт. Приглашаю всех на конференцию «People Management 6», которая состоится 16 апреля. Расскажу 10 мотивирующих историй, которые раскроют э, секреты нашей корпоративной культуры. Приходите, будет очень интересно.